Привет, ребятки, вот у нас сейчас уже четверо, нас уже четверо, и я пятый. Гуляем по Батуми, смотрели сейчас порта, показываю ребятам недвижимость. Вот приехали ребята еще на выходных, еще двое приехали. Вот, очень круто, что люди мне звонят, мы встречаемся, общаемся, интересуются разными вопросами. Это очень здорово. Сейчас вот у меня как бы такой мини-тур по недвижимости. Были в порта, сейчас выдвигаемся в старый Батуми. Потом пройдемся по новому бульвару. Вот, покажу то, что я считаю интересным. В общем, работаем, работаем, ребятки, работаем. Сегодня у нас понедельник, в Батуме достаточно тепло. Вот дедушка гуляет каждый, каждый день вот так вот. Здравствуйте. Здравствуйте. Дедушка каждое утро гуляет. Я на волейбол ходил на 6 утра, и он тоже в 6 утра вот так в таком виде же. В таком виде желает всем добра и любви и я вам передаю его словах курс доллара очень сильно растет 273 275 вот здесь тоже дальше по улице 273 274 буквально вчера был 271 272 сегодня же 273 275. что-то происходит в стране а я ищу силиконовую накладку и мебель еще не могу найти. Вот хожу тут вокруг района, где есть рынок. Нету, нету того, что нужно. Не знаю даже, что делать, где искать это. Прошли с ребятами по городу, попили кофе, пообщались, поговорили. Возможно, завтра у нас будет совместный какой-то денек. Мы еще посмотрим. Вот. А, а так, в принципе, обычный рабочий день Ничего такого не происходило сегодня Ну, там, несколько непри неприятных ситуаций О них я, в общем, рассказывать не люблю и никогда не буду Наверное Вот А, а так, в принципе, все отлично Все good Спасибо, ребята, всем за просмотр Это видео, конечно, не такое яркое, как вчерашнее Потому что вчера мы провели день очень круто Прям вообще здорово от начала и до конца День был очень насыщенный, эмоциональный, такой энергетически классный, заряженный день. Надеюсь, он вам понравился. Я думаю, вот такие туры мы будем делать выездные. Возможно, в ближайшее время посмотрим, как оно будет. Все по обстоятельствам. Все, ребятки, спасибо за просмотр. До новых встреч, скорее всего, до завтра. Пока!